Жернов помут без вины, Прок разрезают белые архмады Не наших звезд тех, а что другим. На всем скаку телесны Пусть этот мрак Кромсают эскадри